Не надо этого делать. Кринж какой-то. А вот, собственно, а нет, мы не угадали. Нельзя. Все становится хуже и хуже с каждым годом. Отменить все это. Мы выздоровели. Не успели мы опомниться от закона, а о наливайках, как на повестке дня, появилась новая тема для разговора. Теперь на слуху так называемый закон об уличных музыкантах. В чем суть? Депутаты ЗАГС Собрания, а если конкретно из нашей любимой партии «Единая Россия», решили разработать новый закон, смысл которого определять места для уличных выступлений. И если такой закон примут, то музыканты будут обязаны в этих местах согласовывать свои уличные концерты. Плюс ко всему, все исполняемые произведения необходимо будет заранее регистрировать. В общем и целом, времена рок-клуба 80-х годов возвращаются или нет? Мы решили это выяснить. Я на все четыре стороны Кружаться над моей бедой, бороны, бороны. Искусство, оно всегда искусство. Это тогда и художникам нельзя стоять, рисовать красоты нашего Санкт-Петербурга. Потом пение это же ну, веселит и детишек порадовать. Законы спасут только те, которые за народ. Те, которые против народа, против развития его или какой-то уж тем более культуры. Это не спасет мир! Ну, улицы менее живыми станут. Музыка играет, приятного вообще такая атмосфера, а если просто вот шум машин, ну это так, так себе. Если они хотят, чтобы музыканты оформили самозанятость, они должны это прямо сказать просто, что они находить предлоги какие-то, статьи, выдумывать по которым их забирать музыканты. А какие у вас были случаи? Ну, ну вот с другом забрали как бы административку, от, по, оформили и все. А, что объясняли? земельный участок занимают. статья 7.1 а сами как относитесь к этому мы стоим просто поем статья 7.1 является для торговли незаконной туда звукоусилители не входят в этот перечень туда входят товар вот человек встал и торгует вот тогда он да занимает коммерческую деятельность он как бы вот это да незаконно что можете сказать по поводу людей которые эти законы придумывают слушайте надо им уже что-то придумывать, вот они и придумывают. Я отношусь положительно, потому что это такое, как уличное явление города. Именно вот города Санкт-Петербурга? Да? да, я вот в Москве было я такое редко замечал, а здесь они примерно все время в одних точках и кучкуются. Нет такого, чтобы они там залезали и что-то нарушали. Всегда в одни и те же места. Я против пока что закона. Я прекрасно отношусь к уличным музыкантам. Вот а... вечером идешь после работы и поднимается настроение, что здесь, что на Невском. И многие даже, кто приезжает, друзья всегда очень радуются, когда кто-то поет. Все хорошее хотят закрыть. Мне кажется, это атмосфера Питера. Не надо этого делать. Три дня назад меня просто задержали по статье 7.1 захват земельного участка. Просто я захватил, мешаю людям, прохожим. Туризм, убытки точно будут. То бишь, Артисты дают людям, туристам, как бы веселье. И люди на фоне веселья тратят деньги больше. И отсюда зависит, ну, как бы, сколько в город придет денег. Если сейчас отменим всех художников, всех гитаристов, баенистов, я не знаю, там, саксофонистов. Пианистов я не, я не знаю, что останется. Все, можно туризм закрывать смело. Вы, наверное, спросите, кому пришла в голову такая гениальная идея? А на самом деле все очень просто. Автором этого закона является уже знакомый нам депутат-единоросс Денис Четырбок. Тот самый персонаж, который не так давно грозился в нашем городе закрыть локальные бары общей площадью меньше 50 квадратных метров. Прежде всего, как человек, который в этом городе родился, как человек, который в этом городе живет, человек, который в этом городе, Господи, творит, я скажу, что это некие есть традиции, есть культура города, да, то есть Санкт-Петербург культурная столица все-таки России, давай не забывать об этом. И прежде всего, прежде всего, туристы, которые сюда приезжают, кроме разводных мостов, кроме Эрмитажа, который никуда не девался и не денется уже много лет, они хотят, наверное, каких-то развлечений. Сейчас абсолютно нормальное развлечение, я считаю, когда турист идет и играет где-то музыка. Знакомая, незнакомая, он пойдет, о, прикольно. И скажу честно, если бы это людям не нравилось, то люди бы не собирались. Мы сейчас находимся на углу Невского и канал, канал Грибоедова. Да, собственно, такой эпицентр, где вот, наверное, сохранилась энергетика. Музыканты здесь все время играют, а почему их сейчас нет, на твой взгляд? На самом деле, вот, играли прямо здесь, где мы стоим. Вот это то самое место, где большинство коллективов здесь попеременно играло. Одни сменяли друг друга с утра до вечера, ночью, как приходилось. А почему их сейчас нет? Потому что сейчас нельзя. Нельзя. А ты сталкивался с этой ситуацией, насколько я знаю. Ты рассказал недолго до съемки, что вас отвозили в отделение. Что это были за истории? все довольно просто мы выходили поиграть выходили к дворцовому мосту выходили поиграть у фонтанов у эрмитажа подъезжает собственно наряд ппс просят свернуться закончить данное мероприятие хотя это по факту не является публичным мероприятием не является массовым мероприятием вообще уличную игру довольно сложно как-либо регламентировать и далее когда нас забирали в отделение то приписывали статьи самоуправство захват территории то есть вот мы пришли с музыкальными инструментами ну примерно как сейчас вот ты пришел с оператором мы захватили с тобой вот этот пятачок я не знаю насколько эта проверка текстов является откатом каким-то назад у меня был такой опыт вот с Группа, из которой я довольно много езжу по стране, когда мы ехали куда-то в Белоруссию, прямо отправляли тексты всех песен, действительно отправляли тексты всех песен перед тем, как там играть концерты. В законодательном собрании Санкт-Петербурга законопроект об уличных музыкантах прошел только первое чтение. Совсем скоро состоится второе чтение. К этому моменту планируется создать рабочую группу. Но кто в нее будет входить? Будут ли там музыканты и уличные артисты? И что об этом думают обычные люди? К сожалению, ответа мы пока не знаем. Меня задержали, задерживали всех уличных музыкантов. Если бы это коснулось кого-то одного, это было бы не так, наверное, трагично. И в Петербурге просто кончилась свободная уличная музыка, а за ней что-нибудь еще свободное кончится обязательно. То есть это... Ну... Правда, нехорошо, и поэтому с этим нужно бороться. Просто, допустим, еще несколько лет назад можно было бы сказать, что это и вне политики, а сейчас нет. Там говорили в отделе, говорили, что уже до Беглова дошло, что все это будет делаться. Потом другие говорили, что под вас пишется законопроект. Вот, то есть разные версии были достаточно. То есть кто-то говорил, что это действительно люди жалуются, кто-то говорил, что это отдельная специальная какая-то внутренняя инициатива. Большинство сейчас либо уезжают на окраины города, где... С этим так не бушуется, Видимо, там людям не мешает, на окраинах города люди не живут. А, либо либо уезжает на окраину города, либо занимается какими-то корпоративными мероприятиями. Это было ужасно, в том плане, что когда Глеба задерживали, я приезжала в отдел его забирать, и мне, в ре... в... мне врали сотрудники полиции. Я говорила, а, оставляют на ночь человека? Они такие «да». Я говорю, на ну 7.1, это занимание земельного участка, которое вменяли, на ну 7.1 не арестная статья. Что вы ему вменяете? Он такой, вас вообще не касается. Я говорю... Эм... Нет, скажите, пожалуйста, за что вы задержали человека? Он такой, позвоните и все узнаете. Я такой, вы забрали у него телефон? Такие, мы ничего не забирали. Потом выходит Глеб через много часов такой, у меня забирали телефон. Вот, и я говорю, нет никакого закона, по которому вы можете арестовать человека. Они такие, есть. Он нас задолбал. Я такой, нет такого закона, что вы несете. Вот, ну, то есть это отвратительно. То, как полиция вела себя по отношению к Глебу, по отношению ко мне и всех и ко всем, кто пытался вытащить Глеба, запугивали, угрожали и вообще занимались произволом. Это ужасно. Все становится хуже и хуже с каждым годом. Я считаю, что нужно бороться всеми силами с тем, что происходит, потому что если просто забить, то в итоге мы вообще ничего не оставим. Несколько лет назад, не особо комплиментарно, извини, несколько лет назад Глеб тоже был вне политики. Вот его коснулось, коснется абсолютно всех, потому что мы живем в этой стране, это наш дом. И так вышло, что у власти стоят люди, которые хотят удержать эту власть и заодно испортить нам всем жизнь. Изначально основным мотивом создания этого самого профсоюза, профсоюза работников уличной культуры, стал законопро законопроект Дениса Четербока э, об уличных музыкантах, об легализации уличных музыкантов. И, собственно, мы создавали профсоюз с целью, опять же, создать рабочую группу и как-то попасть в законодательное собрание, чтобы поучаствовать э, в разработке этого законопроекта. Я сегодня давал интервью на «Эхо Москвы», Эхо Петербурга. Эхо, эхо Петербурга, да. С ведущим связался Денис Читербок во время этого интервью и сказал, что мы всех включаем в рабочую группу и этот профсоюз тоже включим. Ну посмотрим, то есть это пока все на словах, а будет ли это отражено в каких-либо документах, в каких-либо официальных ответах от самого четвербока Во-первых, нужно, если мы оставляем закон, из него нужно исключить невыполнимые пункты. Например, о том, что музыка не должна быть громче 60 дБ. Ну, то есть мы сейчас разговариваем примерно на 60 децибел, И то, что уличный музыкант обязан контролировать количество людей на улице, что их не должно быть больше 100. Ну, это абсолютный абсурд, это невозможно. Нужно исключить все пункты, которые могут, э, которые могут помочь незаконно арестовывать людей или незаконно их штрафовать за то, что их выполнить просто невозможно. Заниматься чем-то полезным, и заниматься чем-то для людей, расследовать коррупцию или принимать правильные законопроекты это означает идти наперекор действующей власти и поэтому депутаты вынуждены заниматься вот таким бредом и мешать людям нормально жить санкт петербург это культурная столица свобода самовыражения является неотъемлемой частью культуры уличные музыканты являются визитной карточкой города а туристы могут просто почувствовать эту свободу люди пишущие подобные законы просто позорят петербург поэтому очень важно участвовать в выборах и выбирать для себя достойного депутата работающего в интересах своих граждан у нас будет так. Такая возможность на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Поэтому регистрируйтесь в умном голосовании и выбирайте для себя здорового и полезного депутата.